Зоркие окна, кто согреет зоркие окна, Пожалей беззвучными словами своего Олавянного Христа, да да да да да да да да да да да да да да да да да Кормит жадные пальцы, обними голодными руками своего спасенного Христа. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, цепями Своего безнадежного Христа Да-да-да-да-да Да-да-да-да-да-да-да-да-да Скользкие вены Скользкие тревожные вены Поцелуй холодными губами Свое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 За души послушными руками Своего непослушного Христа. Да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да-да-да.